Так, ну вот еще вопрос, если мужчина каждый день приходит, ложится на диван и смотрит на телевизор, стоит с ним расставаться? Ну, подождите, расставаться, ну, не торопитесь. Расставаться вы всегда успеете. Относитесь к ситуации как к некоторому опыту, вот поисследовать, а почему он ложится на диван, может быть он там на работе упахивается? Почему он смотрит телевизор? То есть, первое, проясните хотя бы, поинтересуйтесь вообще, что с ним происходит, почему он как бы так себя ведет. Вот. Второй момент. Важно заметить, обратить внимание, может быть, что-то и вы делаете. Такое, что вот у него кроме телевизора ни с кем он отношения не может строить и не хочет. Ну, например, вы можете быть недовольны вы можете быть, критиковать его. Вот он приходит, например, с, с работы, да, и ему сразу там критику в плечи, бах, там, такой-сякой. Что, что, что, начинаете замечать какие-то кося, косяки, недостатки. Ну, конечно, тогда ему будет хотеться как-то от вас сбежать, там, в телевизор, например, или э, алкоголь, или в диван сбежать, да. Поэтому всегда в отношениях, чтобы вы понимали, ответственны оба. То есть, есть часть вашей ответственности примерно половина, есть часть его ответственности примерно половина. Вот, он же не совсем всеми там ложился на диван. Ну и более того, вы можете обратить внимание, ну так, вам такая подсказка, да, как бы про вашу зону ответственности. Вот как вы себя вели в начале отношений, когда он на диван не хотел ложиться, когда он хотел ухаживать, заботиться, когда он хотел э -э, проявляться, действовать в отношении вас. Вот как вы с ним строили отношения? Вот. Потому что, да, действительно, может быть такая ситуация, что вы тоже участвуете в этом диванном таком процессе.